Гороскоп для козы на 2020 год, год белой металлической крысы. Восточный гороскоп обещает вам, дорогие козочки, успех практически во всех начинаниях в этом году. Вам представит веселая и сытая, я бы даже сказала, жизнь, наполненная самыми разнообразными событиями и впечатлениями. Любовный подворот закружит вашу голову уже в начале весны. Предвидится очень много знакомств с достойными кандидатами на роль вашей второй половинки, если это для вас важно. Но немного капризная и самоуверенная коза, скорее всего, не захочет обременять себя брачными узами или какими-то серьезными обязательствами в сфере отношений. Вы, скорее, будете стремиться лишь к каким-то кратковременным бурным романам в финансовом плане вас, дорогие козы, и на работе ждет головокружительный успех. Умение залекать выгоду из почти безнадежных ситуаций проектов, отделять главное от второстепенного и быстро принимать верное решение, эти качества позволят вам не упустить и в полной мере реализовать блестящие перспективы в наступающем году. В 2020 году, Прилежная и скрупулезная коза с немалым рвением примется улучшать свое здоровье и, как следствие, преуспеет в этом вопросе. Иногда вам будет мешать банальная лень, но вы сможете вовремя взять себя в руки.